если вы думаете что мифы и мифологическое мышление uh, давно минувшие минувших дней истории вы глубоко ошибаетесь uh, мифы это интересная вещь это те сказания которые основаны на реальных событиях но ре... эти реальные события обычно касаются либо какой-то очень серьезной и злободневной темы, либо этих реальных событий было так много, что уже дословное и точное изложение данных событий практически невозможно. Более того, мифы интересны в интерпретации. То есть, что я пытаюсь сказать – не зря говорят о семейных мифах, о родовых мифах, о личностных мифах, мифах своего, своей эпохи. То есть на самом деле этого добра у нас достаточно. И в данном случае интерпретация мифа, как правило, всегда индивидуальна. Ну, в лучшем случае мы прочитаем какую-либо критическую литературу по этому поводу. Но когда дело касается семейного мифа, откуда у нас какая-то литература в данном изложении? Когда мифы Древней Греции, здесь да, здесь мы что-то еще, может быть, можем найти. Почему ну, я все это. Дело в том, что иногда у людей существует такой миф, что если они проведут какой-либо ритуал, и сейчас это касается практически всего, то обязательно сбудется то, что они хотят. Они стараются. Но удивительно то, что ритуалы очень редко сбываются. Во-первых. Во-вторых, ритуалы, они имеют очень интересное свойство. Они достаточно сложны, чтобы, во-первых, их не сделать до конца, от начала и до конца, а во-вторых, у нас всегда есть та же самая индивидуальная интерпретация. А, вдруг мы что-то напутали, вдруг мы что-то сделали не так, то есть мы в итоге, если эти ритуалы не получились, выводим себя в какие-то такие виноватые люди. А, что я пытаюсь сказать? И в каких ситуациях нам нужны какие-то мифы и ритуалы? На самом деле, если я иду обедать, мне не нужен ни ритуал, ни миф. Даже если я беру одну тарелку, которую я беру всегда, и одну ложку или вилку, которую я беру всегда, у нас даже в мыслях не будет почитать это каким-то ритуалом. Если у меня разобьется одна тарелка, ну, погорюемо какое-то маленькое время, и у нас появится другая тарелка, ну, тому подобного рода вещи. Я сейчас рассказала очень простой э, какой-то момент в жизни. Ритуалы и мифы появляются в сложных ситуациях, когда надо как-то объяснить ситуацию, но это логикой не объясняется. Ну, то есть, когда у нас разбилась тарелка, надо купить другую тарелку, либо взять другую тарелку как получается. Здесь логика очень простая. Две посылки и, в общем, все получается. А когда сложные какие-то моменты бывают в жизни, тогда и появляются ритуалы, тогда и появляются мифы. А миф, собственно говоря, то, что ритуал поможет. Это и есть миф. А мифологическое мышление, как я его называю, это соединение несоединимого. Поэтому это и миф. То есть, если я сделаю какие-то действия, то мужчина со мной останется навсегда. Если я что-то приобрету в свой дом, то тогда будет мне семейная часть. И тому подобного рода вещи. Подобного рода мифы, и такое соединение не встречается часто у зависимых людей. Игроманы, видя три семерки на машине, уверены, что сегодня им обязательно повезет, игре. Актеры, артисты, спортсмены, у них очень много различного рода мифов, ритуалов, верований и тому подобного рода вещей. Однажды одна моя знакомая позвонила и рассказала, что у нее есть молодой человек. и в общем-то все время разговора мы с ней выясняли молодой человек стоит ее внимание или не стоит имеет смысл или не имеет смысл с ним общаться из конкретных фактов его поведения я логично рассуждаю выстраивала логику рассуждения более того я и сказала одну интересную фразу которую я с вами хочу поделиться я говорю, понимаешь, твоя задача – жить в реальности. И то, что происходит сейчас в реальности, на это и обращать внимание. Именно таким образом, как ты это чувствуешь. А что она мне сказала интересную фразу? Ну, собственно, отсюда это видео тоже. Ага, у меня был парень, я даже подушки купила уже в дом, а все равно мы с ним расстались. Я до сих пор не знаю, как подушки связаны с парнем. Видимо, она решила, что если она купила две подушки для двух людей, как в ее фантазии, а не для себя одной, то это точно означает то, что у нее будет свадьба. Неудивительно, что помимо подушек надо, наверное, делать еще какие-то действия. И самое, наверное, важное действие – это меньше слушать окружающих. Дело в том, что любовь – это на самом деле дело двоих. И только один человек знает, что второй человек чувствует. И что чувствует он сам. Иногда именно эти чувства и пугают. Я так его люблю, а вдруг и тому подобного рода вещи. Особенно, когда в анамнезе это все есть. Поэтому вот, отличие реальности от фантазии – в отношениях, это очень важный момент, когда мы в фантазии начинаем жить, то есть когда мы уходим в иллюзию, мы не видим реального человека, и когда вдруг перед нами встает реальный человек, состояние вплоть до того, ты кто такой. Когда за один момент проходит все, что было до этого. Когда мы узнаем какие-то подробности о человеке или еще что-то. То есть это, как говорится, с неба на землю. И все заканчивается. Но в то же время, когда вы строите отношения с человеком, прежде чем вообще что-то строить, задайте нужные вопросы. Узнайте о человеке те вещи, которые для вас важны. Люди думают, что им будут врать. Гораздо проще. Если вы не задаете вопрос, вы не получаете на них ответ. Никто не ясновидящий, никто не знает, что он должен вам сказать. Никто не знает, что для вас важно. И когда люди уже доходят до интима, до совместных отношений, выясняется, что он храпит. Большая часть людей знает, что они храпят. Поэтому, если вам это важно, можно в шутливой форме это спросить. Знаешь, я терпеть не могу храпящих у тебя с этим. Люди обычно э, отвечают на вопросы. Э, очень часто у женщин есть, я не знаю, это фантазия или это реальность. Но э, такое желание, когда любимый должен быть всегда рядом. Но при этом он должен зарабатывать много денег, и у него должна быть любимая работа, в которой он души не чает. То есть, когда он должен зарабатывать деньги, если он должен всегда быть рядом. То есть, в общем, как-то тут все сложно. Это встречается как неудивительно и у молодых, и у не совсем молодых а, людей. Поэтому... Как-то определите этот момент, когда э, его уже нету с вами, или когда он э, все таки есть, и он как-то вкладывается в ваши отношения, и поэтому он бывает с вами тогда, когда он может это делать, а не когда вам всегда надо. Э, очень часто наше желание... Если честно, они взаимоисключающие, они не просто противоположные, а взаимоисключающие, вот как я приводила пример. Поэтому, когда вы находитесь в отношениях, я еще заметила один момент, себе мы очень многое прощаем, хотя нам кажется, что мы... Так критичны к себе, что мы так к себе придирчивы. Но когда я слышу фразы: Вот я ей все сделала, вот я все туда, все вот, а она в ответ ничего. Ну, никогда я не поверю, что никогда в ответ ничего. Иначе бы э, ваших отношений просто не было. Ничего очень быстро распадается. А если вы не научились видеть, что вам делает человек, и не научились быть благодарным за это, ну, это чуть-чуть не проблемы того человека. И неудивительно, что вы расстались. Вы не видите ее, она не видит вас, и в итоге... Вы не видите друг друга один не может достучаться друг для друга этому есть название по-английски оно как-то звучит честно не помню но по-русски этот перевод означает одиночество вдвоем то есть я как был один так и остался но со мной рядом есть мой партнер который Сидит рядом, чем-то занимается, возможно, это интимные отношения, возможно, это есть с кем поговорить, но при этом я не чувствую полноты и эмоциональной включенности вообще в эти отношения. Поэтому, возможно, ваши мифы именно эти. Когда миф заключался в данном случае в том, что человек мне ничего не сделал. Если бы вам человек ничего не сделал, то вы бы рядом не были. Посмотрите на людей, которые проходят мимо вас по улице. Вот они вам ничего не сделали, по крайней мере, большая часть. Если человек хоть что-то для вас сделал, вы остановитесь и скажете привет, потому что это будет ваш знакомый. Поэтому мифов у нас в жизни очень много. И мы, как правило, их даже не знаем. Мы живем так, как мы умеем, как нам хочется. Мы живем так, как мы живем. Мы люди, и у нас есть всегда к чему стремиться, что развивать и тому подобного рода вещи. Когда у нас нет целей, нет нет смысла, смыслы рождают цели, цели рождают планы, и... Планы дают нам результаты и достижения. То есть, когда у нас теряются эти вещи, это называется кризис. И с кризисом это снова к специалистам. Желательно не к неврологу и не к психиатру. Попробуйте чуть пораньше прийти к более серьезным специалистам, которые решат эти вопросы. Поэтому... Мифов в нашей жизни достаточно, ритуалов у нас огромное количество, мы их выдумываем себе самостоятельно, вполне удачно. Другой вопрос. Насколько ваши мифы и ритуалы вам помогают жить? Как-то однажды я выдумала себе примету. Я решила, что если я вижу птиц, то это к деньгам. И тогда, когда я вижу воробьев, я радуюсь. Когда я вижу голубей, я радуюсь еще больше. Значит, денег будет еще больше. И самое удивительное, что где-то через 3-4 месяца эта примета начала работать. Единственное, я, к сожалению, не уточнила в своей примете Я буду тратить деньги и получать. То есть в любом случае я вижу птицу я эти деньги либо получаю. Ну, видимо, примета работает так, как ее сделали. Поэтому ритуалы – это не такой уж и бред на самом деле. То, во что вы верите, это и есть правда. Вы можете верить во все, что угодно. Вы можете верить, что с миром все хорошо. Вы можете верить, что в мире катастрофы происходят. Вы можете верить, что все люди хорошие. Вы можете верить, что все люди плохие. Я вижу и тех, и других людей. Но эти люди... Живут по-разному. Каждый во что-то верит. И в зависимости от того, во что он верит, такой у него и мир внутри. А уже изнутри он транслирует его наружу. Понаблюдайте за людьми. По ним это очень часто видно. Особенно, когда людям за 55-60 их маска на лице говорит о том, как они жили все эти 60 лет. Очень интересные наблюдения.